Пришло время убирать колеусы из яселек. Они достаточно окрепли уже. Оставляем здесь рассаду перчиков. Маленькие растения пеларгонии из семян. И декоративный колонхой, который зацветает. Это тоже череночки бывшие. Тоже они вот начали цвести. Вот так. Такие дела.